Привет-привет, я покемон Юмичу, и ты на нашем канале Мэджик Pets. Вот, подпишись. А, да, привет, а я Эйвен. Подпишись. А я Софи, приветик. Подписывайся, чтобы у нас скорее стало 2 миллиона. А я Миша, Миша, лайк. Ставь лайк, если любишь, а Подпишись. Поставь лайк, а еще пиши свои комментарии. А, э, э, долбаные мухи. Не обращай внимания на батю. Кстати, на нашем семейном канале Мэнсик Фэмли вышло сегодня такое видео про пранки и розыгрыши. Аня нас разыгрывала и пранковала. О да, это было конечно вообще так, что мы ничего не понимали. Обязательно сходи посмотри это видео про Анины пранки над нами. А сегодня у нас второй день. Второй день на распаковке. Распаковки армии слаймов. У нас их очень много. Кстати, наша киса Алиса просила позвать ее, если вдруг мы обнаружим слайм Хамелеон. А, -а ссылка в описании. Да, но при чем здесь ссылка? Ссылка на видео. Вообще-то мы об этом уже сказали. А, ну, ну ладно, хорошо. А у нас второй раз огромная коробка слаймов. И мы начинаем второй день нашей распаковки. И распаковывать их нам помогает наша хозяйка Анютка. Короче, я все объясню тем, кто не в курсе. Мы хотим сделать самые гигантские лизуны и потом проводить с ними эксперименты. Проехать машиной, скинуть с крыши и всякое другое. И мы разделились на четыре команды. У меня, Эйвона, монстр-лизун, в который мы отправляем все матовые слаймы. И пока что я побеждаю, потому что он самый большой. Софи космический слайм, куда идут все прозрачные лизуны. И по мне он очень красивый. Спасибо, Миш. А Юмичу придумала себе, фу, сопли слайм. И в него мы добавляем все противные лизуны. А Миша сделала себе больницу, где будут все больные антистрессы, которые мы позже вылечим и сделаем из них еще один огромный слайм. А может быть мы соединим четырех гигантов и сделаем из них самый большой лизун? Нет, Юмичу, у каждого своя команда. И эксперименты мы будем проводить тоже каждый со своей слайм-командой. Эйвен так говорит? Потому что у него пока что самый большой слайм. Поэтому Аль, давай начнем второй день распаковки с прозрачных слаймов. И дополним мою команду вот этими тремя. Ну, окей, раз никто не против. Итак, баночка, на которой написано Magic Bubble. Опять Magic. Вы Magic Pets, я и не Magic. наш канал семейный Magic Family. Ой, и кажется, там кое-кто внутри. Покажи, покажи. Смотрите. А что это? Это можно э, скушать, а? Юми, ты все время хочешь что-нибудь сожрать. Что за манера? У меня растущий организм, между прочим. Ты права, Софи. Юми каждый день кушает больше всех и при этом все время хочет что-нибудь слом. Так, давайте достанем этот слаймик, кстати он намного больше чем кажется в баночке, итак, это что у нас за существо тут в этом слайме? Это морской монстр, а по-моему это краб, нет, Миш, крабы выглядят по-другому, а по-моему это просто рак. А вы знаете, ребят, по-моему, это лобстер. Вот что я вам скажу. Вечно умничать, да? Ага. Ой, да ладно вам. Ой, да ладно вам, а. Смотрите лучше, какой красивый слаймик. Только не вздумай этого, как вот там лобстера добавлять в мой космический лизун. Мы же будем потом их смешивать в блендере, и он может его сломать. Да-да-да, ребят, я все помню. Он был в своей баночке, и вообще он явно новый. Смотри, Эйвен, это же твой любимый голубой цвет. Да, но это не моя команда. Эйвен, лишь бы победить. Так, давайте вы не будете опять спорить. Короче, слаймик очень классный, И он идет в твой космо Софи. А это что, конфеты что ли? Такая радость, как будто она никогда не видела слаймов в таких баночках. Эймон, ты просто злишься, что мы начали с прозрачных, а вот и неправда. Смотрите, какой он прикольный. Ну, в смысле, он совершенно новый и такой красивый. Ой, а он и правда красный. Я думала, он прозрачный, а красным выглядит, потому что лежит на фоне красной баночки. Как бывает, слаймок, да? Ох, какой же он клевый, он так круто тянется, ребят. И такой приятный, мягенький, на ощупь и холодненький. Он так хорошо растягивается и при этом абсолютно не прилипает. А еще мы Меджики в комментариях написали, чтобы мы проверяли их на хрустящесть Будто кишки сжимаешь, он еще и красный. Фу, Юми. Ох, Юмичу. Как я в прошлый раз и сказала, Юмичу вечно говорит о каких-то противных вещах. Потому что я подросток и мне интересно все противное. Не всем подросткам Юми нравится все противное. Ну, ну и что? Мне нравится. Все, все, не спорьте. Ну что ж, Софи, по-моему, отличное добавление в твой космос лайм. Согласна, красный цвет мне не особо помешает. Поэтому добавь-ка тогда еще морковину. И правда, это морковка. Прикол. Я такого тоже еще не видела. У нее здесь такая пластиковая зеленая травка. Она отцепляется. То есть, типа, просто для красоты, да? Ага, видимо. И получается. яйцо. Ань, открывай уже. Так. А, я поняла. Эта морковка разделена на две части. И там типа два разных слайма. Ань, давай быстрее уже. Бать, не нуди. В нашу с Мишей сегодня пока что тоже еще никто не попал. Это потому что видимо все слаймы здоровые и не противные. Короче, в этой второй половинке еще один слаймик только другого цвета уже. Розового. Итого у нас получается два небольших лизунчика. Они должны были пойти в распаковку мини-слаймов. Ой, может их так я уже это сделала, и у нас получился слайм побольше. С одной стороны он розовый, с другой стороны красненький. Он очень хорошо тянется, не прилипает и, кстати, похрустывает. Интересно, а чего зависит то, что слаймы хрустят? Я лично знаю, но, может, ребята нам в комментариях об этом напишут? Не проще просто сказать, а? Смотрите, я сплела из него такую косичку, соединила их, и получилось, что красный цвет победил розовый. Смотрите, как он, ребята, растягивается, практически прозрачный становится. Вау, я просто обожаю, когда слаймы так тянутся. Не рвутся и не прилипают, ну, короче... надо потом все будет смешать. Ну, наконец-то теперь мы должны открыть матовый. Ой, да ты ему уже матовый слайм. Эйвен, надоел ворчать уже. Вот именно. У нас смеши до сих пор не в в команде. Ребят, но все зависит от того, какие слаймы нам попадаются. Не ворчите, ладно? Смотрите, это, видимо, японский слайм. Обожаю, все японская. Тут какие-то иероглифы, не знаю, как это переводится. А вдруг ребята, которые нас смотрят, могут привести, что было написано на крышке. Внутри у нас действительно матовый фиолетовый лизун. Сейчас я его вытащу при помощи этой трубочки. Так, по-моему, он здоровенький. И самое главное, это то, что он большой. Почему-то все матовые слаймы большие, из-за этого Лизу Нейвана такой большой. Почему вы все время конкурируете? Лучше посмотрите, как он классно тянется. Мы ведь все это делаем для общего развлечения, а не для того, чтобы вы спорили и ссорились. А еще, если хорошо приглядеться, в этом слайме есть много-много маленьких блесточек, поэтому он блестит. Но самое странное для меня, это то, что он не совсем однородного цвета. То есть он как будто в мелкую пятнышку. Он вообще не прилипает к рукам, очень приятный на ощупь, а еще тяжелый. Попузыримся? Хрустит он, конечно, по сравнению с предыдущими намного круче. Из-за этих мелких пятнышек он как будто немножко леопардовый. Так, ну-ка попробую-ка я его еще больше растянуть. Ух ты. Мне кажется, можно еще больше, но просто в нашу камеру в кадр не влезет. Ну что ж, несмотря на то, что я не очень люблю матовые слаймы, лизунчик действительно достойный. Это один. Да уж. Так, что дальше? Может, вот этот ниндзя-слайм написано с ароматом мороженого? Сладкая морковка, конфетка, мороженое. У нас прям день сладостей. Да, они классные. В мою команду. Но, но, но он же бежевый. Непонятно он типа ко мне должен, нет? Юми, в твою команду идут противные, а он вряд ли противный. Ну и ладно, можно потом вот эти открыть? Мне кажется, они мои. Если честно, ребят, я уже очень сильно пожалела, что позволила вам разделяться на какие-то команды. Да ладно, не дуйся. Потому что вы только и делаете, что спорите. У кого больше, у кого меньше. Мы же это делаем все для веселья и развлечения. А не для того, чтобы кто-то выиграл или проиграл. Ой-ой-ой, кажется, этот слайм мороженое слишком липкий. И правда пахнет ванилькой? Это можно есть? Нет, Юмичу, есть это нельзя. Блин, посмотрите, какой он липкий. Мы даже не можем с ним поиграть. Получается, он должен был идти в больницу. Но мне повезло. Да, Иван, тебе повезло, что я открыла его над твоим слаймом. Но, учитывая его состояние, он должен был попасть в Мишину антистресс-больницу. А все руки в нем. Зато Мэджики научили меня крутому лайфхаку. Чтобы убирать слайм с рук, не надо их мыть. Секрет в том, что потрогав другой слайм, ты убираешь себя остатки липкого слайма. Это был твой косяк Абсолютно согласна. Прежде чем достать его, надо было убедиться, что он здоров. И тогда бы он пошел в Мишину антистресс-больницу. Да-да-да, не вините меня, я поняла. Но не всегда можно догадаться, что слайм больной, когда видишь его только в баночке. Вот, пусть, ребята, в комментариях мне напишут совет. Можно ли реально сразу угадать, что со слаймом что-то не так, не доставая его? Вот, например, этот. По-моему, он слишком сильно прилипает к пальцам. И можно вроде сразу его отправить в Мишину больницу. А вот давай в этот раз так и сделаем, чтобы не делать команду Эйвена по случайности еще больше. Ой-ой-ой. Окей. Но ведь там под этим липким слаймом есть еще слайм. И он может быть здоровым. Я понимаю, Эйвен, но вот это то, что сверху, явно нездоровый. И поэтому это идет в Мишину больницу. Чтоб девочки потом не сказали, что я тебе помогаю. А вот эту часть, окей, мы действительно достанем и Проверим. Ну вот и первый пациент в мою больничку. Вместо того мелкого больного, можешь добавить вот этот розовый. Ну, наконец-то, Софи. Наконец-то хотя бы ты поняла, что не надо ругаться. Так, тут какой-то небольшой самодельный слаймик. Кстати, очень красивого розового цвета твоего любимого, Софиша. И похоже, он в хорошем состоянии. Он вроде бы как непрозрачный, но при этом блестящий. А матовый чисто матовый и вообще не блестящий. Мне вот всегда было интересно, как слаймеры добиваются этого блеска. И почему некоторые слаймы чисто матовые, а некоторые, несмотря на то, что непрозрачные, они как бы глянцевые, блестящие. Мне кажется, я уже задавал этого впечат в комментариях так до сих пор никто на него и не ответил Так, смешаем их хорошенько, похрустим ими немножко по-моему, получается очень красивый цвет. Чем-то напоминает какую-то жевательную резинку. Так, с хорошенько перемешаем их вместе. И получился очень красивого розового цвета слаймик. С ним мой слайм станет еще ярче. Ага. Ань, давай проверим ту банку, на которой написано, что меняет цвет. А вот как раз и киса Алиса уже спит на подоконнике. Как-то раз мы уже распаковывали что-то вроде фиолетового слайма, который менял цвет на голубой. И этот тоже фиолетовый, и написано меняет цвет на синий. Что с ним надо сделать? Его надо пожамкать и согреть. Ну что ж, давайте проверим, это действительно слайм-хамелеон или над нами хотели приколоться. Он прохладненький, тянется он отлично, как вы видите, к рукам не прилипает, правда он не очень большой. Так, давайте-ка похрустим немножко. И у меня к вам вопрос, ребята, в чью команду должен пойти слайм-хамелеон? Я думаю, в ведь он непрозрачный. А я думаю, что в мою команду. Ведь он явно не матовый. Можно считать, что он полупрозрачный. А я соглашусь с Мишей. А мне все равно. Мой сопли с вами до сих пор никого не добавили. Юмичу, не грусти, обязательно кто-нибудь найдется. Ну что, ребят, я его жамкую, жамкую, грею, грею. Как вам кажется, он хоть немножко поменял свой цвет? Если это не пранк, греть надо подольше. Слушай, Ань, а может это? Что? Засунуть его в подмышку. В подмышку тебе всегда тепло. Очень смешно. Покажи его, Киси Алисе. Она просила позвать его, когда у нас будет с вами хамелеон. Смотри, Алиса, он стал синий. Я правда? Ну ой. Липкий. Да нет, он не липкий, потрогай, он нормальный. Не буду я его трогать. Ты хотела слайм хамелеон. А, он что, правда был другого цвета, серьезно? Да, он был фиолетовый, говорю же. Хрутяк, наконец-то. Ладно, убери его от меня. Ох, Алиса, Алиса, самая настоящая кошка. Сама просила показать, а потом говорит: убери. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Ну что, ребят, что мы решили? Ладно, я готов согласиться, что этот слайм все-таки полупрозрачный, а не матовый. Поэтому все-таки он в команду Софи. Неужели? Окей, отлично. Смотрите, какой же все-таки красивый у меня получается космический слайм, да? Ага. Ладно уж, давайте откроем еще один слайм в команду Софи, потому что мой гигант все равно пока больше. А противного слаймов вообще что-то нет. А на этом слаймике нарисован единорог с радугой. Интересно, это его баночка или нет? Так, давайте посмотрим, кто у нас внутри. Ух ты, какой он зеленый, цвета рубина. Софи, ну ладно тебе, не расстраивайся, что проигрываешь. Ну просто так интересно, что матовых слаймов больше. Ну не грусти, сестренка, я тебя люблю. Просто я хотела выиграть. Но выиграю так все равно я, не капризничай. Вот вечно все испортишь. Вообще-то такой зеленый называется не рубиновый. Рубиновый это красный, а зеленый по-другому называется. А я не помню как, я тоже слово забыл. А, может сапфир? Не помню как называется зеленый цвет драгоценных камней. Ладно, может ребята в комментариях вспомнят. А Слаймик то прекрасно себя чувствует. Здоровенький, свеженький, бодренький, тяжеленький, холодненький. Тянучесть у него прекрасная. А еще он не совсем зеленый, у него внутри есть блестки. Так, теперь мы еще проверяем их хрусткость. Ребята говорили, что не только хрустеть, но еще и щелкать. Да-да-да. Ну что ж, ребятки, мне кажется, на таком красивом слайме и надо закончить сегодняшний второй день распаковки вашей армии слаймов. А то я что-то подустала. И мне еще ролики нужно идти монтировать на другие каналы. Так сегодня и не было ни одного лизуна в мой сопле слайм. Даже зеленый цвет в Вообще-то он не цвета Юми. Не грусти, покемон, мы же не виноваты, что противных слаймов нет. Ну ладно. А ты иди смотри ролик с пранками на канале Magic Family. Да, ребят, ссылка в описании. Классно я вас там разыгрывала, да, пушистики? Прикольные фокусы я вам показывала. Мы вообще не понимали, если честно, что происходит. Так в этом и заключаются пранки. Надо будет к третьему дню распаковки всех этих ваших гигантов перемешать. Увидимся скоро.